Исход заграничных брендов продолжается. Теперь покинуть Россию надумала шинная компания «Мишлен». Напомним, что производство на территории России французские шинники остановили 15 марта. А сейчас заявили, что для возобновления работы нет технических возможностей, в частности, ввиду усложнившейся логистики. В итоге группа передаст свои активы новому владельцу до конца этого года. Скорее всего, производство и коммерция достанутся менеджменту локального офиса. Также объявлено, что новая организация не будет связана со структурой и маркой Мишлен. То есть новые хозяева бизнеса не смогут выпускать и продавать продукцию под брендами Мишлен, Биев Гудрич и другими. Что же сможет делать оставленный французами завод, сейчас совершенно неясно. Возможно, предприятию придется разработать собственные модели резины, ну и попутно придумать или приобрести какой-нибудь бренд. Добавим, что штат российского Мишлена сейчас составляет около тысячи человек, из которых 750 это сотрудники производственной площадки Давыдова. Этот подмосковный завод способен ежегодно выпускать до 2 миллионов легковых шин. В глобальном плане рынок России оказался для компании не самым значительным. Так, подмосковное производство давало лишь 1% от общего объема легковых покрышек, а продажи на рынке России занимали 2% от мировых. Финский шинногигант Nokia Антайрс» также начинает контролируемый уход из России. Подробностей пока минимум, но уже объявлено, что первым шагом станет значительное сокращение штата российского завода. Расположенное во все Всеволожске предприятия лишится четверти персонала. 300 из 1400 сотрудников будут уволены по соглашению сторон. Заявление штаб-квартиры прокомментировал генеральный директор российского офиса Андрей Пантюхов. Менеджмент российской компании представил Совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. «Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России. Однако Совету директоров требуется больше времени для принятия решения. В любом случае целью является реализация решения, которое позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компании в России». Фактически, речь идет об автономной работе российского завода, вероятно, под другим брендом. Уточним, что все воложские мощности позволяют выпускать до 15 миллионов покрышек. И до февраля две трети продукции уходили на экспорт в Центральную Европу и Северную Америку. Так что для финнов отказ от российских активов будет гораздо более неприятным и болезненным, чем для компании «Мишлен».